Есть мечты есть реальность. Вот как-то эта реальность не совпадает с мечтами. для того, чтобы это все совпало, я лично пришла сюда. Мне очень хотелось узнать, чего не хватает мне для исполнения своих желаний. Но я, в принципе, получила ответ на эти вопросы. Что с этим будете делать? Действовать. Ну, Мое сейчас вот желание действовать вот прям по пунктам, как я себе тут отметила все, согласно графику. Как это я приму в жизни или нет, остается развить силу воли или усилить задачи. Ну, работать над собой, это в любом случае, это необходимость. Ну вот и подруг посоветовали бы, что так не скучно было вам. Вместе со мной? Ну да, веселее же вместе что-то делать. В принципе, они у меня достаточно активные, мне к ним надо присоединяться, но посоветовал обязательно, потому что то знание, вот, опять же, вот привычки возвращаются, наш характер, судьба, первая фраза нашего семинара или ну, нашей лекции, да, чем она? О том, что мы сами творим свою судьбу своими привычками, будем работать над ними, менять привычки, тогда и судьба